Что означает верхнее и нижнее давление? Беспокоишься о своем здоровье? Часто задаешь себе вопрос, что означает верхнее и нижнее давление? Тогда смотри это видео и узнавай ответы на эти вопросы. Давление, которое оказывает кровь на стенке кровеносных сосудов, называют кровяным давлением, при котором кровь движется от сердца. Показатели давления в крови меняются при каждом биении сердца. Это давление колеблется между наибольшим и наименьшим значением. Это и есть так называемое систолическое или диастолическое давление, оно же верхнее и нижнее. Верхнее и нижнее давление связаны между собой. Верхнее возникает во время сокращения сердечной мышцы. Его поддерживает аорта, которая выполняет роль буфера. План аорты закрывается после сердечного сокращения. В этот момент сердце обогащается кровью с кислородом, чтобы сделать следующее сокращение. Обратно в сердце кровь не может поступать через закрытый клапан, поэтому кровь двигается по сосудам. Так появляется нижнее давление. По своей природе показатели верхнего давления зависят напрямую от таких факторов – ударного объема левого желудочка, максимальной скорости выброса крови, частоты сокращения сердца, растяжимости стенок аорты. А нижнее давление характеризует физиологические и анатомические обстоятельства. Это прежде всего степень проходимости периферических артерий, частота сокращения сердца, эластичность стенок сосудов. От корректных физиологических и анатомических показателей давления зависит много функций человеческого организма. Это и работоспособность, и выносливость, цвет лица и даже продолжительность жизни. На давление влияет не только генетическое расположение, но и, в первую очередь, питание и образ жизни. Постоянная работа сердца и сосудов, по которым циркулирует важнейшая жизненно необходимая биологическая жидкость, обеспечивает давление. А определяются показатели давления количеством крови, которое выбрасывается во время сокращения желудочков и частотой их сокращений. Для полноценной жизнедеятельности человека особенно важен показатель систолического давления. Необходимо следить за своим давлением и не пытаться его самостоятельно регулировать без врачебного контроля. У ботана ты списал, а ботан канал втыкал. Подписывайся!